Большой привет из Италии, к нам приехали манжеты, 28 дней мы их ждали, но они наконец приехали, отличное качество, мягкие, дополнительные подушечки, дополнительные застежки, вот на ноги, вот на руки, все очень качественно сшито, сделано на века, будем заниматься, большое спасибо Михаилу.